Всем привет дорогие друзья! На бирже Хиоби проходит Airdrop. Общий пул раздаваемых токенов USDT 1 миллион. Кто не в курсе, USDT доллар 1 к 1 цена. Здесь необходимо собирать карты и в конце разделят пул среди участников в 1 миллион USDT. Верификация аккаунта на данной бирже у меня пройдена уже давно. Потому что я не люблю сюрпризы. При выводе криптовалюты мне отклоняют вывод. И просят пройти верификацию аккаунта. То есть КИС. Чтобы такого не происходило, я всегда пройду. Максимальная верификация, которая была запрошена у меня. На какой-то из бирж. Это как всегда. Стандарт заполнение данных, загрузка разворота паспорта с фотографией и в крайних случаях сделать селфи с паспортом в одной руке с листком в другой где написан домен биржи текущая дата и подпись как здесь я не помню давно было но раз прошел значит она легкая никаких выписок из банков для подтверждения адреса проживания тут не было итак переходим в этот раздел переключение на русский вот здесь нажимаем на этот и начинаем собирать карты они сейчас будут падать поэтому стараемся максимально быстро и как можно больше их набрать. Обычно у меня получается собрать в районе 17-20. Еще мышка не всегда прокликивается. Вот карта, которую я уже собрал. Сразу запускается таймер обратного отчета. И здесь полное описание, что еще можно дополнительно выполнить для получения карт. 10 кристаллов можно поменять на одну карту Prime Box. Торгуя на спотовой торговле, фьючерсный. Здесь выполнять дополнительное задание. Торговать, торговать объем выше 500 долларов в ARG. В общем разные токены. Можно удерживать, холдить монету HT токен биржи. 100 плюс монет. Приглашать друзей. старые карты предыдущего сезона можно поменять на одну карту Prime Box в общем, насколько я понял, нужно нам накапливать вот эту вот карту Prime Box чем больше, тем лучше ну и основные правила вот здесь можете с ними ознакомиться здесь рассказано что необходимо делать Сам забираю только вот эти вот. Ссылка в описании. Регистрация легкая. Но если есть желание пройти верификацию аккаунта, почему бы не сделать. И в будущем пользоваться этой биржей. Я и пользуюсь. И на фьючерсах торгую. Спотовая торговля, если необходимо что-то поменять. Продать, купить. Из криптовалюты или фиата. Кстати, вывод тут есть в рублях. В общем, в фиате. На кошелек Adv Кэш С комиссией всего лишь 1%. Кому это интересно. На остальном все как на, осталь... на других биржах. Быстрый вывод. Небольшие комиссии. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.